Я рад всех приветствовать. Сегодня мы закрываем нефть. Расскажу, как все это произошло. И сегодня последний выпуск из данной серии. А, трейдинг это просто. К данному событию я даже побрился. Всем спасибо, кто был со мной. Все эти 20 выпусков. Ну и кому интересно, кто не посмотрел какие-то выпуски, можете вернуться. Посмотреть все это доступно на канале. Заходите, смотрите, учитесь, пробуйте. Но самое главное, конечно, это, самое главное, конечно, это не смотреть. Самое главное для трейдинга это все-таки практика, потому что чужие идеи это хорошо, но ни одна чужая идея, ни одна чужая... чужой алгоритм очень часто не становится причиной вашего профита, потому что вы сами это не пережили, вы сами это не прочувствовали, и очень тяжело исполнять чужие алгоритмы при этом как бы слепую верить, что вот так должно быть, что этот алгоритм должен зарабатывать. Поэтому всегда проще использовать вот готовых а, торговых роботов, где вы можете на истории протестировать алгоритм и понять, что действительно этот алгоритм работал, и у вас тогда появляется вера в этот алгоритм. И в дальнейшем, а, в будущем, вы уже можете его применять, использовать а, с пониманием того, что происходило и что может происходить. Это очень важно. Ну, давайте тогда по сути. Ну, давайте вспоминать. Вход был по 8,6.20. И это было у нас 26 число. Это у нас был повторный вход по нефти. Это была игра от круглого числа. Сначала 8,6. Но на самом деле это был заход от мощнейшего уровня. Где-то он происходил на уровне 86,70. Вот здесь вот как раз вот стоп, который за вот этим хаем стоял. И вход от такого мощного уровня. Идея такая была, что от такого мощняцкого уровня мы не сразу его пробьем, даже если нам нужно будет вверх и все готовы идти вверх. А сначала сделаем небольшую такую коррекцию. И коррекция подразумевалась это 6 долларов. Теперь что у нас получилось. Выход произошел 5 числа по 87. и 7. Это, ну мы не дошли до той цели, которую я планировал, 80, 80 долларов. А сейчас я объясню почему, но тут некие такие субъективные факторы наложились, которые если принять во внимание, то это логично было закрыться приблизительно по этой цене. Давайте теперь посмотрим на график, трейдинг view откроем и смотрим, что происходило. Смотрите, вот здесь заход, отскок от этого уровня, резко падаем. Ну, сначала стояли вообще, где вот у нас 26 число, так, 26, это вот эта вот свечка. После того, как мы ударились точно в уровень, на следующий день вход. Вот зеленая свечка. И потом такое резкое падение. Потом достигаем уровень 83, на котором я предполагал покрыться в прошлом заходе. И отказался от этой идеи в следующем. Раз, два, три, четыре дня мы сидим. Пятый день мы падаем. Но цели 80 нет, поэтому позиция удерживается. А вот следующий день, очень интересно, это 4 ноября, это у нас праздник. И этот день такая вот бешеная волатильность не всходила вверх более чем на 84 и вернулась обратно и лоу дня, давайте смотрим, это было 80-178. Ну, то есть это практически цель, которую необходимо было закрыть, которая планировалась. Но этот день не рабочий и биржа не торговала в срочной секции. Соответственно, цель практически есть, а следующий день это 5 число, это окончание недели, а что может произойти за выходные, ну никто не может по это угадать. Поэтому вот при таком условии, как я говорил, недоход небольшой до профита, вроде как бы это неправильно, не недисциплинированно закрываться, но фактор, что впереди выходные, а мы практически достигали профита в тот день, когда мы не могли покрыться, это логичный выход. Просто этот день это был запланированный выход. Не по стоящей лимитке. Вот я показываю, что было в этот день. Идея была дождаться открытия рынка и посмотреть, что произойдет. Рынок открылся. Вроде как начали падать. Но ничего не дальше не происходит. Хотя для нефти открытие нашего рынка это ни о чем не говорит. Потому что нефть это мировой финансовый инструмент. Открытие нашего рынка это могут быть появиться интересные идеи по Газпрому, по Сбербанку, там, по компании Магнит, до которой в общем-то фиолетово западным странам. А вот именно торговля по нефти это конечно с открытием нашего рынка ну, практически никак не связано. Ничего не происходит и соответственно покрытие. То, что произошло дальше, ну, это стечение обстоятельств. Рынок постоял в боковике и отправился далеко вверх. И уже следующий день и следующие два дня он ушел опять на 84. Что будет дальше с нефтью? Ну, совершенно это непонятно. Но гадать на кофейной гуще нет смысла. Была пятница. В пятницу надо было позицию закрывать. Поэтому позиция закрыта И можно для тех, кто любит подсчитывать свои профиты хотя это неправильно мы их сейчас подсчитаем пять долларов это взято в сделки ну здесь обязательно нужно вычесть комиссию ну, при таких вот крупных заходах комиссии конечно это составляет доли там процента гарантийное обеспечение почти 10000 вот на момент сейчас когда я записываю данное видео на 5 контрактов 5 контрактов вполне можно открывать на 100 тысяч рублей. Но переносом позиции я никогда больше, чем на 50% точно не открываю. Внутри дня, да, это может быть и 70, и 80%, и 90% от вашего депозита. Но вот когда перенос, когда может быть гэп, когда может измениться гарантийное обеспечение на 50%, легко при сильном движении может гарантийное обеспечение на 50% даже больше увеличится И, соответственно, подсчитав, можно получить, что пять долларов делим на стоимость одного шага на шаг цены 001 и стоимость шага цены 7 рублей там с копейкой 5 контрактов получается 19 тысяч что составляет 20 процентов от депозита вам достаточно в течение года совершить 5 вот таких сделок и это сто процентов от вашего депозита и не каждый трейдер может похвастаться что он может зарабатывать такие деньги поэтому можно ежедневно зарабатывать там по 1-2% и торговать от и до. А можно совершать вот такие более длительные заходы, такие какие-то сделки, которые появляются, возможно, не часто. Но вот какие-то идеи, которые вы видите, их можно отрабатывать. Но важно, чтобы эта идея была ваша. Потому что, когда вам кто-то посоветовал, очень тяжело вот несколько там, неделю, там две недели сидеть в позиции, понимая, что это, в общем-то, и не ваша мысль была заходить в эту сделку. Если вы сами это прочувствовали, нашли эти уровни поддержки, сами прочертили, убедились в том, что да, уровень это мощный, и от него откат может быть, я не говорю, что он будет. То есть вход в позицию, это заведомо стоп, который вы хотите получить. Вот если вы входите в позицию и знаете, что вот у вас стоп полдоллара, все, значит, вот эти полдоллара считаете и получаете стоп, там, 3000 рублей. То есть, вот эти сделки я готов 3000 рублей потерять, но перспектива у меня понятна. Я могу заработать там в 5-6 раз больше. Вот это хорошее а, соотношение. И а, на этом можно, соответственно, а, играть, на этом можно а, зарабатывать и реализовывать такие вот а, стратегии. Ну, всегда, конечно, найдутся, те кто скажет ну а что там мы забрали там 5 там 6 долларов вот где надо было заходить там по 64 в каком там этом в середине августа вот здесь вот на коррекции 64 и зарабатывать там по 20 по 30 долларов ну конечно если мы да посмотрим глобально сколько нефть прошла и сколько она прошла за этот год а за этот год фантастика давайте посмотрим 21 год можно было в начале года в январе купить по 52 и продать ее по 8,6. Это получается 35 долларов почти. Вот 34-35 долларов можно было а, в течение года сделать. Но никто этого не знал. И купив по 52, можно было продать и по 25. Такой вариант есть. И он вполне был вероятен. Почему бы и нет. И то, что нефть сейчас находится на таких высоких значениях, это, соответственно, стечение обстоятельств. И задача трейдера как бы не предугадать это, а задача трейдера войти с каким-то определенными э, соотношением стопа профита с определенной вероятностью того, что его сделка может э, сработать. Если бы мы зашли там, э, в середине где-то какого-то диапазона, тут вероятность движения в вашу сторону одна. Фактически 50 на 50, если никаких там, уровней, сопротивления, поддержки нет. Но если мы входим, соответственно, э, у каких-то границ, важных точек, ключевых уровней, то вероятность ваша повышается, и на этом именно. И основан трейдинг, именно такой спекулятивный трейдинг. Спасибо всем за внимание. Смотрите мои курсы по инвестициям. Потому что именно инвестиции позволяют вам зарабатывать уже не спекулятивно, а долгосрочно и с огромным а, возможным плечом. Все. Всем спасибо, кто был со мной эти 20 выпусков. До свидания.